Об, ос об особом отношении мусульман к священном месяце Раджаб говорят хадисы, в одном из них передается, если хотите успокоения перед смертью, счастливого конца, то есть хатим, и защиты от шайтана, то уважайте эти месяцы, соблюдая пост и сожалея о грехах, то есть э, делая искреннее раскаяние, покаяние в грехах. Месяц Раджаб мусульмане всего мира читают молитвы, просят у Всевышнего Аллаха прощения за грехи, искренне раскаиваясь о своих грехах. И самым лучшим деянием в этом благословенном месяце является Тауба, то есть искреннее покаяние. Вот про покаяние говорится, если человек искренне раскаивается, сожалеет о своих грехах, делает намерение больше к ним не возвращаться, то даже если у него были грехи, как пена в море много, то Аллах по Своей милости их прощает. А особенно в таком благословенном месяце старайтесь братья проявлять больше усердия в покаянии. Богословы называют Раджаб месяцем посева, посева семян таубы, покаяния и хороших деяний. А месяцем полива и ухода. А месяц Рамадан месяцем сбора урожая, ибо в месяце поста человек достигает другого уровня совершенства, очищаясь от грехов и совершая покаяние, и также совершая благие и добрые деяния. В месяце Раджаб необходимо совершать покаяние, соблюдать пост, читать молитвы и зикры, и нужно совершать как можно больше добрых дел, раздавать милостиню и помогать людям по возможности. Благие деяния, совершенные в этом благословенном месяце, вознаграждаются в 70-кратном размере. Но, дорогие братья и сестры, следует помнить, что за грехи, совершенные в этом месяце, наказание увеличивается также в 70 раз. Поэтому, дорогие братья, старайтесь, иншаллах, этот благословенный месяц проводить, совершая как можно больше благого, хорошего, зикра, читая намазы, ур'ан, соблюдая пост.